Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч. и сегодня мы поговорим с вами о кастомных системах охлаждения на примере вот этого наборчика от известной славянской фирмы EK Waterblocks. Многие из вас наверняка видели всю эту красоту, которую создают в своих корпусах модеры и разного рода сборщики и наверняка многие хотели собрать что-то такое или подобное у себя, но боялись, ибо возникают вопросы, а как это собирать? что для этого нужно и так далее и тому подобное и некоторые фирмы осознали данную проблему, проблему в первую очередь страха потребителя перед чем-то новым и чем-то сложным для него и начали создавать вот такие наборы, в которых по факту есть все необходимое, чтобы сделать свою собственную кастомную водянку, не вдаваясь в вопросы подбора комплектующих и их совместимости. Знакомьтесь, друзья, перед вами EK Classic RGB S360. Теперь вам больше не нужно думать о том, что вы можете купить что-то не то или вообще забыть что-то прикупить, ибо в этом наборе есть ровно все необходимое для сборки. Он включает в себя набор креплений для разных сокетов, инструкцию, помпу с резервуаром, крепеж для помпы типа паук, концентрат для изготовления жидкости, три вентилятора, водоблок, медный 360-миллиметровый радиатор и полтора метра гибкой трубки. Также тут есть фитинги. И вся остальная мелочь, необходимая для крепления и соединения всего этого добра Вы спросите у меня, а сложно ли его установить и сложно ли его собрать Я скажу вам, что не намного сложнее, чем установить любой другой кулер Или, скажем, замкнутую водянку Что же из себя представляет процесс сборки? Давайте посмотрим на примере Итак, первым делом мы подготавливаем материнскую плату В комплекте идет жесткий бэкплейт и резиновая прокладка Которую в случае с сокетом одежда 1. Надо освободить от средней части. Далее все это дело накладывается на заднюю сторону материнской платы. И именно в этот бэкплейт вы и вкручиваете четыре направляющие стойки. Мне кажется, что сейчас почти каждый второй кулер имеет такую систему крепления, поэтому тут ничего интересного и нового-то в принципе и нету. Далее наносим термопасту. Вообще, в комплекте есть паста от ЕК, но для сравнения результатов я использовал старую добрую м X4. Ну и собственно дальше настало время установить водоблок. Водоблок тут непростой, вся начинка у него из меди, но снаружи никелированная. Как и обычно, внутри микроканальная структура для лучшей теплоотдачи, но с другой стороны идеально ровная никелированная подошва. Выглядит он тоже очень неплохо. Его мы фиксируем с помощью четырех пружин и 4 колпачков барашков на материнской плате. Интересно, что даже никакой инструмент для Этих всех операций вам не потребуется. Ну и финальный штрих. Вкручиваем фитинги. На этом с водоблоком все, и можно установить материнскую плату обратно в ваш ПК. Далее мы переходим к радиатору. Он у нас медный, запакован в пупырку и надежно защищен от повреждений отдельной коробкой. Но нам нужно достать его из привычной среды обитания, вкрутить в него пару фитингов, а затем присоединить вертушки и соединить их кабели с помощью разветвителей, которые идут в комплекте. Вуаля, и радиатор тоже готов. Остается лишь прикрутить его и установить в корпус, что в случае моего Phanteks P600S, на который будет обзор на следующей неделе, является делом лишь нескольких секунд. Следующий шаг это помпа и вот тут нужно остановиться подробней. Вообще помпа должна монтироваться на вот такое вот крепление типа паук. По него даже можно засунуть 120 мм вентилятор для обдува помпы. Но к сожалению в рамках моего корпуса и многих других корпусов, которые имеют кожух блока питания, данный крепеж применим слабо и вполне вероятно, что вам придется как и мне устанавливать помпу без паука или докупать угловое крепление, чтобы прикрепить его на стенку корпуса. В любом случае просверлить пару дырок придется. Я же поскольку не знаю, будет ли данная СВО оставаться в данном корпусе или перекочует в другой, решил пока закрепить ее менее радикальными методами на двусторонний скотч, предварительно также вкрутив в нее пару фитингов. Ну вот и все. Осталось дело за малым. Соединить все это дело трубками и залить внутрь жидкость. Трубки лучше отмерять по месту и отрезать или очень хорошими ножницами, не такими как были у меня, или лучше канцелярским ножом. В данной водянке у нас в качестве трубок гибкий ПВХ шланг и режется он достаточно просто. Собственно на трубку накидывается кольцо, затем она плотно вставляется в штуцер и кольцо гайка закручивается, надежно фиксируя данное соединение, что не было протечек и да совет от производителя если шланг надевается туго то можно его подержать в горячей воде чтобы он стал более мягким Итак, у нас все шланги на месте на это значит что можно заняться жидкостью концентрат у нас есть его ровно 100 миллилитров и нам потребуется единственное что вам придется купить отдельно это дистиллированная вода раньше ее продавали в аптеках сейчас проще ее найти в автомагазинах благо надо ее всего 900 миллилитров и стоит она всего. Всего лишь 50 рублей было бы глупо через всю страну таранить литр воды стоимостью 50 рублей и плата за его транспортировку явно превысила бы стоимость самого товара ну да ладно смешиваем все это дело и заливаем в помпу честно говоря хотя и замешивал по инструкции но для заправки хватило и меньшего объема из литра жижи я залил в лучшем случае 600 700 миллилитров Далее нам потребуется провести полную заправку и проверку на протечке. Для этого блок питания вашего ПК нужно отсоединить от всего, заткнуть провод материнской платы вот такой вот заглушкой, которая будет заставлять блок питания работать постоянно и подсоединить к нему через специальный адаптер помпу. Адаптер собственно позволяет подсоединить ее к разъему SATA для жестких дисков. Затем включаем блок питания и ждем пока помпа прогонит жидкость по системе. После заливаем еще и повторяем процедуру, пока не выйдет весь воздух. Но затем остается дело за малым. Оставить все это дело на час, чтобы проверить, что ничего не потечет. Соответственно, поскольку у вас запитан только блок питания и сама помпа, даже разлив воды на ваши комплектующие в течение данного часа никак не должен на них повлиять. То есть все это достаточно безопасно. А уже потом, по прошествии часа, можно подключить все комплектующие к блоку питания включить их и наслаждаться красотой. Данная водянка оборудована подсветкой, так что выглядит все это дело просто шикарно. друзья. Ну а мелкие пузырьки, которые вы можете видеть, пройдут со временем, когда водянка немного поработает. Собственно к моменту монтажа данного видео они все исчезли. В принципе эффект тут такой же, как и в стакане с водой. Ну а мы, друзья, проводим тесты на производительность, ведь не светодиодами едиными живет данная водянка. Итак, до установки я решил проверить еще раз мой кулер Noctua D15. Как-никак у нас тут зима, и температура в комнате, конечно же, повысилась, потому что дали отопление. Итого при 26 градусах в квартире эталонная воздушка на полной скорости вентиляторов давала 90 градусов нагрева на моем 9900К, разогнанном до 5 ГГц. Что ж до водянки, то 85-86, друзья. Также на полных оборотах вентиляторов и помпы. Вентиляторы максимально работают на 2150 оборотов, помпа на 2500. При этом уровень шума был порядка 43 дБ, что достаточно существенно. Но ну а в сайлент режиме когда все было настроено на полностью бесшумную работу, водянка показывала 90-91 градус. Но кто порядка 94-95. И хотя вам может показаться, что это очень маленькая разница, но с точки зрения разгона 5 градусов это порой лишние сотни мегагерц. Либо же для ценителей тишины это возможность сделать свою систему тихой и при этом остаться на прежних частотах разгона. Ну да ладно, давайте подводить итоги. Конечно, такие наборы стоят недешево. Данный, например, стоит аж 21 тысячу рублей. В сравнении с той же ноктоа ценник действительно высокий. И я не собираюсь убеждать вас в том, что с точки зрения цены лучше брать кастомную воду, а не воздух. Это абсолютно не так. Кастомная вода нужна как раз-таки для достижения более высоких результатов, когда за каждый градус вам придется очень хорошо заплатить. Наличие подсветки и в целом сама концепция кастомной СВО позволяет сделать из вашего компьютера нечто действительно красивое, действительно тихое и при соблюдении тишины и красоты эффективное в плане охлаждения. Для этого она и создавалась, если рассматривать ее именно с этой точки зрения, то да, она действительно стоит своих денег. Также нужно понимать, что есть варианты и попроще моего набора, их цена сопоставима со стоимостью хорошей замкнутой СВО, ценник которой должен начинаться от 8-10 тысячи выше. Остальные водянки с меньшей стоимостью, это обычная игра с огнем. Может все будет хорошо, я не спорю, может они будут течь и ломаться, как это было допустим у меня. У меня уже опыт явно больше, так что верьте на Слово. Вероятность выхода из строя кастомной воды она ниже, элементы здесь качественнее, шанс протечки за счет использования других соединений и других шлангов он минимален, а возможность замены и апгрейда позволяет использовать ее гораздо дольше. Даже если у вас что-то и сломается, например помпа, то вы всегда можете без труда это заменить. Но опять-таки выбирать только вам. Что до минусов, то у данного набора основная проблема в креплении помпы, все-таки угловой крепеж для подвешивания на стенку корпуса был бы более универсален. Ну и также мое личное мнение, что стоило бы добавить в комплект не только фитинги, но и уголки, дабы трубки выглядели более опрятно. Но в целом все это вы можете докупить самостоятельно и, и действительно я вам советую это докупить Ну а если вы решите затариться кастом на СВО или какими-то ее компонентами То можете заглянуть в магазин EOPC, который предоставил данный комплект на обзор Ссылка будет в описании У них вы можете купить продукцию как компании ЕК, так и других фирм типа Альфа Кула, и многих других Ну а с вами друзья как всегда был Белыч Надеюсь что данная красота вам понравилась если это так, то нажмите на лайк. Если есть вопросы, то спрашивайте в комментариях. Ну а если видео было для вас полезным, и узнали для себя нечто новое, о кастомных СВО, о том, как сложно или просто их устанавливать, то подписывайтесь на канал и жмите колокол, чтобы быть в курсе выходящих видео. Всем всего самого наилучшего, и удачи вам, друзья!